Андрей, хорошо, спасибо. Uh, у меня к вам, пользуясь тем, что мы давно не встречались, и то, что мы обсудили до эфира... Горосную uh, тему мы сегодня затронули. Мы уже. затронем Это. еще больше тем, поскольку мы с вами договорились, мы с вами будем больше в эфире. У нас есть такая возможность сегодня. Uh, давно я не был в эфире, поэтому я тоже соскучился. А тем более еще и по общению с вами. Смотрите... Я как-то пользовал, слушал прогноз одного очень известного астролога-женщины, и она говорила о том, что с момента выбора президента и до инаугурации произойдут очень какие-то странные события, которые вообще имеются в виду американского президента в данном случае Трампа, мы это мы уже знаем, произойдут события, которые вообще никогда не происходили в мире, которые не было вообще, в истории никогда не было. И не только Соединенных Штатов. В истории вообще мирового, э, скажем, вот таких вот президентских выборов не было. То есть она об этом говорила еще э, ну, задолго до того, как были результаты выборов. Э, и что происходило? Вот буквально несколько дней тому назад Случайно, я обычно не смотрю телевизор, но вот смотрел я, была тема достаточно интересная, американское телевидение. Тема была очень интересная, Маккейн, Джон Маккейн, он обратился к четырем главам ведомств, Пытаюсь подобрать русские слова Ведомство, которое занимается вот То, что называется сайбератак, То есть кибернетическим uh -huh. Атакой да? Мы знаем о том, что Наверное, уже все знают Но я, допустим Как смотрел это И для меня это было откровение То есть нет, то есть было сказано таким образом. Все четыре главы очень серьезных агентств соединенных Штатов, крупнейших агентств, uh -huh. которые занимаются э, именно защитой вот таких вот э, вещей, э, сказали однозначно, то есть это была действительно кибернетическая атака. Э, и более того, э, русские, Russians, Вообще даже не пытались скрыть следов своего участия в этом. То есть, это было полностью, вот так сказать, запланировано и осуществлено. А, как вы, и это была пресс-конференция, продолжалась, ну, не знаю, я смотрел долго. Она, я уже ушел, но она еще продолжалась. А после этого, 11 числа, сегодня 9, 11 числа, будет пресс-конференция выбранного президента, ему называют «elect president», Дональд Трамп, он будет по этому поводу высказывать свое мнение. Но речь шла о том, что пора ему уже, короче говоря, того, уступить место настоящему президенту. То есть, это не... Легитимные значит, выборы Поскольку это была действительно атака И очень потасованные результаты Поскольку а, сейчас вот все электронно Да, Первое, Вот смотрите, очень интересная вещь То есть подача информации атака которая была на что? На серверы, как бы считается Выборные кампании Ваше мнение, я хочу спросить да, По поводу это... того, что астролог За несколько месяцев До вообще-то выборов Сказал о том, что произойдут какие-то события То есть, то прав, то виноват Было так, не было так Это не имеет значения в данном случае нет, Каким так, образом... А что значит выборы? Там же всего 270 выборщиков Там конкретно можно опросить каждого Что он, за и... кого он Проголосовал Тут это Мы даже не без об этом... компьютеров можно нет. На бумаге посчитать нет, Я вообще не с... понял совсем в чем смысл вопрос. вопроса такого да. а, Астролог говорит о том, что создали это... какие-то события за долго до этого, это же не было еще, причем 270, это было уже постфакт. Ну, под это можно подводить любые э, какие-то. Я, честно говоря, я просто не совсем вот искренне говорю, я э, это что, угроза Трампу принять э, этот э, пост? Э, такой вопрос, да? Нет, Но, как вам... можно увидеть э, в картах гороскопа? в карте президента вот, будущего. Ну, наверное, как-то можно, я скажу так, что именно мой уровень профессионализма кибератаку, как вот это озвучено в гороскопе Трампа, не обнаруживает. То есть, при всем мы Если бы не воды. это было бы что-то другое. Вот. Я просто хочу сказать, что у него для здоровья опасность есть вот в это время, до 12 января, кстати. Вот это есть, то есть ему надо не перетруждать себя своими, ну, скажем так, перегрузкой большой. А вот как раз с момента, когда уже начнутся у него, как это называется, а, инаугурация, когда будет, никаких там проблем нет в ближайшее время, не, не наблюдаю. Я уже говорил, на ближайшие месяца вот три там. Таких у него, наоборот, хорошие, ну, два точно, у него очень благоприятный период тут идет. Я февраль месяц, кстати, февраль месяц, месяц затмений, и первая половина, первые две трети этого месяца у Трампа очень благоприятные, и для него эти затмения будут, я не скажу, что плохие. А вот летние в августе затмения, те опасные. Здесь хотя и как не совсем плохие, там затмение поражает его еще асцендент. Я уже говорил об этом еще в прогнозе его продолжительности жизни и так далее. Но это отдельная mm -hmm. тема. Это, это отдельная вопрос. тема, а действительно. Мы об этом. Я не понял про эти кибератаки в чем вопрос, -то, суть, -то, не, чем ну если был? если рассказать о чем шла речь, то речь шла о том, что на полностью на на все сервера, не знаю. Еще раз, я не буду. Нет, именно не... с астрологической точки зрения, что в чем. То создается смысл, что что надо смотреть, то что если. В, в, почему в, в... астролог? В... Нет, в, почему в... астролог за два или за три а месяца? она ну, и то... объяснит, как она это видела, или это она просто? Я э... спрашиваю э... ваше мнение, как она объясняет, и она объясняет. Да, ну вот я о своем мнении говорю, я. А кибератаки я не видел, вот честно Окей. скажу Ну кибератаки, не буду... нет, нет, нет да. Она не видела. она не говорила, что будет кибератака Она говорила, что будут какие-то предпосылки создаться для того, что человек может не ну, стать его, президентом как бы его, вот. ну, я не скажу Я выступал, когда он еще избран был, то есть это еще до выборов точнее и этот вопрос был, что как бы, да, проживет он этот период или нет, в принципе, физически от результата выборов до инаугурации. И я это говорю, что проживет. И, в общем-то, единственное, что у него вот сейчас под Новый год опасность для здоровья, как бы у него понижен иммунный как бы, порог в это время, то есть опасность простут, повышенная опасность, ну такого характера опасность штрафов каких-то конфликтов с какими-то контролирующими органами у него есть но и какие-то подрывы авторитета есть показатели такого от крупных либо невыгодные денежные траты вот. но в дальнейшем у него именно на дату инаугурации у него позитивный трим Юпитера к Солнцу шикарнейший показатель для популярности удачи успеха хорошего настроения, оптимизма и так далее. Мы же смотрим, я же объяснял, моя, мой метод э, прогнозирования, на дату событий. То есть до даты, да, какие-то там козни могут быть вполне, но э, после, хотя есть у него ура на позицию Херону делает, если это объяснять, как э, кибератака каких-то врагов э, там, или не могу сказать, ну, потому что херон это как ли партнеров каких-то со знаком минус. Тут уже, опять да. же, как мы это можем проверить? Вот помните, когда я говорил про эпоху рыб, эпоху Доживем? Нет, рыб. про кибератаку, например. А была да. ли она вообще? Вот можно начать с этого. То, то есть мы с вами, нет, я не, я не то, чтобы что я не был, я говорю, мы с вами проверить это не можем. То есть этот факт, который, ладно, допустим, падение самолета, там, не дай бог, как, то есть все видят, вот произошло событие. А это из области такого, что оно не, ну как бы, не, ну как это увидишь? Это просто надо верить каким-то документам. Поэтому э, надо просто смотреть дату, когда озвучена эта была информация и, первый раз, и просто по лекции смотреть э, по транзитам Меркурия, я бы рекомендовал смотреть, правдивая, достоверная она, либо лживая. И все. То есть у каждого, когда эта информация каждому, ведь не в один день пришла, она каждому свое, Это вот астрология помогает объяснить, например, достоверная информация поступила, либо ложная. Я об этом, кстати, часто рассказываю и объясняю. Вот опять же, ну, продолжение действия ретроградного, тоже директного Меркурия. Андрей, у нас есть вопрос, еще один, эм, ваше мнение по поводу того, почему многие люди отвергают эзотерические науки, то есть, каковы причины эзотерические а науки, почему, снял, почему, да? Большинство людей находятся на начальном уровне своего развития, земля это школа, и сюда принцип вот как пирамиды. Поступления. То есть в первом классе, то есть в более старших классах всегда меньше душ, чем в нижестоящих. То есть это принцип, как бы, если можно выразиться, такого э масштабируемости проекта. То есть, э вот как мы, допустим, ну как любой инновацию какую-то хотят внедрить, например, да, ее сначала опробуют э на каком-то маленьком, допустим, на каком-то маленьком городе, потом уже на каком-то регионе более среднего там значения, а потом уже на уровень страны выводит. Ну, например, какую-то банковскую карту, там, либо, э, ну, я к примеру говорю, вот параллель с этим провожу, то есть технологию, потому что сразу на уровень всей страны, либо Земли выводить, чревато глобальными рисками. То есть сначала надо вывести на маленький, посмотреть, что там происходит, э, исправить ошибки, следующий, также в божественном мире также идет обучение чтобы не сразу всех душ пригнать и в первый класс, скажем, а там какая-то ошибка в учебном классе обучения, и все, грубо говоря, у всех проблемы. Первый идет, там один, ну, вот, как, кстати, по этим, в Кабале, в Кабале там же есть эти, как они называются, там, ну, иерархичность, там, когда вот идут инцов, там потом... Бинах, да, там этот пошел, там Кетер, ну вот эти все, то есть как бы деление, то есть сначала там один был, потом стало из одного двое, из двух трое, и это в общем-то пирамида, она пирамидальная строит, пирамидальность, скажем так, в в пророждении человеческих душ, скажем так, верховной божественной личностью, она она также они и выходят, как верхушка айсберга из воды поднимаются. Поэтому те, кто раньше родились, те находятся в, больше, в более старших классах обучения. Понятно, что эзотерические науки, это они описываются, как я объяснял, дальними планетами, ураном, Нептуном и Плутоном, и, возможно, дальше еще. То есть они невидимые. Поэтому говорится, что эзотерические. Души, то есть, это уже уровень обучения, ну скажем там. Допустим, Плутон, 10 планета, условно говоря, 10 класса обучения. А те, кто в первом классе, они учатся каким вот, по, по уни, там по Меркурию, что-нибудь там. Вот э, я уже рассказывал про хронократеры. То есть они начальные уровни, как в первом классе, учатся там, во втором, в третьем, каким-то начальным предметом. И <соспрашивают> спрашивают, почему большинство первоклашек, не понимают тригонометрию, там, ну так потому и не понимают, потому что они находятся на начальном уровне обучения. Не пришло время еще. И, кстати, поэтому не надо ни в коем случае насильно, как говорится, в рай тащить людей. То есть не надо насильно давать эти знания. Человек, если не находится, то есть именно его естественно, как бы, сущность не находится его на обучении, то на том уровне, в том классе, в котором, ну, где когда это преподают, она не поймет, это рано еще, это только навредит. Ей надо пожить, понаступать на грабли ошибок, не зная еще эзотерические науки. А потом, накопив, сейчас я это говорю этот опыт, скажем, наступление на грабли, она уже когда ä, подходит, уже подводит, говорит, а вот ты видел, а теперь, хочешь знать, чтобы не получать каждый раз? Ну, вот, вот тебе, пожалуйста, фонарик в темноте, которым ты можешь освещать свой путь. Вот так, Майкл. Понятно. Ну, я полностью с вами согласен. Я просто хочу добавить. В общем-то, почему не верят? Дело в том, что в ведической системе, повторюсь, веда – это знание, была кастовая система принята, или сословие. А, ну, мы об этом уже говорили, а, это снизу вверх, если идти, это шудра, это вайши, это кшатри, это браманы. Да. Так вот, если мы говорим эзотерическое ключевое слово науки, то никому, скажем, шудрам, они вообще сто лет не нужны. Правильно. А сколько оно было? Их что, большинство, их меньшинство всегда было. Ну, так и говорится, что почему, то есть, это души уже, которые прошли эти уровни, и они находятся, скажем так, на вершине пирамиды, Аб ну, скажем абсолютно. То есть то есть... Это как раз объясняется, что это Уровень обучения То такой. То есть, давать человеку... Ну, человек хочет научиться. Я могу очень много всяких притч рассказывать. Это будет долго. И сейчас, в принципе, это не моя <со> <со> <со> это программа, которую мы ведем с Андреем. А отдельно, может быть, я сам об этом расскажу. А но это будет другой эфир. Так вот, э скажем, Вайш... Их надо учить совсем другим наукам. Им надо учить наукам, как продавать, как э, общаться Меркурия. с людьми. Во, планета меркурий, Чили, То есть это уровень орбиты. То есть опять да. же, вот мы подходим. Астрологически объясняется. Да? Да. Вот да. брахманы — это уже Уран, Нептун, Плутон. Уровни знаний идут. Это Юпитер. А воины — это, это Марк, знания. например. У -у -у. Ну Юпитер это уже больше управление социальное, как бы законодательная власть. Я использую ведическую а, систему. А ну для Септенера, для, для планет. Но просто mm -hmm. я уже объясняю, как бы немножко уснув ну, открытыми планетами. Вот воины, правильно, почему Марс, воины да, были это... выше торговцев? Торговцы да, это, это по Кшатри, да. да. А воины это кто? Это Марс. То yeah. есть орбита Марса, она дальше орбиты Меркурия. То есть чем дальше орбита планеты, тем урок более как бы, выше идет, более высокий класс обучения. Я имею в виду класс, не класс, как даже профессионализм, а класс, как школьный класс, то есть именно вот это имею в виду, и, и ну, ступень, правильнее сказать, обучения. И она, безусловно, меньше, скажем, всегда, как любой, ну, скажем так, гонки в школе спортивной, да, забеги в легкоатлетическом, всегда лидерах меньшинство, первые места занимают, ну, единицы. И не бывает так, что вся основная масса там прибежали, э, ну, не знаю, там, в первые 5 секунд, например, да? То есть, э, они будут ну, в марафоне, например. То есть, они там через несколько часов прибегут. Вот, поэтому совершенно верно, это объясняет также ведическую концепцию такую, что именно Шудров всегда больше было. Вайшнавов чуть меньше, чем в Шудрофе. Вайши. Ну, ну, или вайши, да, этих... Э, кто там следующий шел? Кшатриев Кшатри. было mm -hmm. еще меньше, чем торговцев. То есть, их не могло быть физически больше, потому что уровень... А брахманов было еще меньше, чем кшатриев, потому что уровень обучения более высокий. Э, меньше людей могут освоить этот материал сложный. Ну, вот такова жизнь. Такова жизнь. То есть это не что-то такое. Там, вот, Хорошо. Если бы у меня была сейчас возможность обратиться к группе нашей радиослушателей и они бы мне ответили, я бы задал вопрос: дорогие друзья, вы еще не устали от нас? А если бы они ответили нет, не устали, я бы спросил Андрея Что, Бухарин, вы не устали? Я. Вы не устали? Ну... Насколько время? Мы уже час уже общаемся. Мы час общаемся. Ну, надо меру знать. У меня просто связки садятся, если я долго общаюсь. Как бы здесь ага. вопрос не в том, что я... мне приятно общаться. И я, кстати, не особо сейчас много и говорил. Я... Это хорошо, что Майкл что-то говорит. И я в это время, ну, скажем так, свои связки берегу молчу. и молчу. Майкл это, кстати, продлевает ну, мою экспозицию здесь, да, скажем так. Правильно, правильно. А, ну хорошо тогда, мы должны нашу программу закончить. Я только хотел сказать о том, что мы говорили с Андреем, что есть тема, очень интересная тема, связанная жизнью и смертью. Вот то, что называется, ну, почему-то называется реинкарнация, на самом деле это называется инкарнация, но вот что будет дальше, после того, как это все произошло. Uh, ну давайте мы тогда поговорим с вами в следующий раз и дорогие друзья у нас есть в планах вот мы должны с андреем определить дату дату его участия я его приглашаю uh, в другой формат программы это не сангейтс радио будет это будет интернет TV чикаго потому что um, я пользуюсь когда сам там выступаю меня приглашают то я пользуюсь э, как раз-таки той информацией, которую я сам э, беру у Андрея. И мы будем беседовать в какой-то из ней. Об этом будет сообщено на нашем канале, во-первых. Э, ну, во-первых, это что? Это Facebook, SunGate Radio э, Это тройное W. SunGatesRadio.com, SunGatesRadio.com. Ну, и это наш YouTube. И программа эта записывается, я надеюсь, что на ретроградный Меркурий закончил свое воздействие То есть у нас программа записывается, Сайбер-атакой мы определились Вот мне тут написали, это было на фазе ретроградного Меркурия, поэтому это категорически неправда Ну не знаю, правда-неправда, собственно говоря, я не собираюсь заниматься инвестигейшн, это глупо есть люди, которые пускай этим занимаются, но мне было странно тогда было наблюдать, когда такое огромное количество высокопоставленных лиц, столько времени делала в эфире, простите, и рассказывала, как это все было. Но, тем не менее, это факт о том, что китайцы, они за два месяца до этого, и Трамп об этом говорил, они совершили такую кибератаку. И они э, хекнули, то есть они украли, будем так говорить, из базы, из правительственной базы 20 миллионов э, имен с полностью титулы все, короче говоря, тех, кто занимается вот, э, обеспечением безопасности э, страны. Это общеизвестный факт, кстати. И они это, кстати, сами китайцы не скрывают. И по этому поводу Трамп и сказал, а почему... Сейчас об этом говорят, но никто почему-то не сказал о том, что 20... Общеизвестный факт. Почему об этом не было? Сказано, что 20 миллионов китайцев имен забрали китайцы. Почему вдруг начали говорить о том, что это неправильные выборы, и о том, что это была кибератака, и о том, что там участвуют русские, и так далее, и так далее. Почему вдруг ни с того, ни с сего начали сейчас? Короче говоря... Одним конференц. Я, я да. хотел бы просто здесь в таких вот, ну такие темы, если мы вот поднимаем, чтобы они как бы были, ну скажем так, более очевидными, потому что я уже объяснял, что вот такие события, как кибератака, это мы вынуждены верить на слово кому-то, то есть это не очевидный факт. Конечно. Кроме этого, не совсем корректно Российскую скажем так, федерацию называть русскими, то есть это не совсем одно и то же. То есть, российская, скажем так, Простите, даже если было... Простите, Андрей, я вас здесь прерву. Я вас сейчас прерву здесь на этом этапе. Почему? Потому что это специфика, скажем, американской вот, действительности. Я проживаю 25 лет, здесь, все, нах... здесь нет национальности. вообще Знаете. Поэтому это... все, кто здесь есть, это все Russians. А где бы они не были, здесь есть американцы, которые до сих пор, у них э, Россия или Раша, как они называют я русские, знаю, короче говоря это, говоря, это Сибирь, это водка, ну, как Люба там поет. В данном случае я просто, ну что ли, перевожу с английского на русский язык, как это звучит. Тут нету никаких э, не обид, я никогда не буду, простить американцам, э, те, кто нас слушает. я имею в виду, я с ним обращаюсь. не решат. меня не Извините, то гражданство, я имею уже за гражданство довольно давно, но дело в том, что, как я смотрел вчера концерт Газманова, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР Поэтому, как бы тут ни было, это моя родина, это моя страна А здесь, ну, по воле обстоятельств так что. Опять же, судьба, судьба. согласен То есть, вот как Судьба, учишь. более того, есть возможность сравнивать что-то с чем-то Понимаете, когда, как Жванецкий, опять же, цитирую, говорит Если не видел другой машины, наш Запорожец, вот такая машина Понимаете, поэтому сравнивать. Я был в Индии, я был в очень из серьезных местах. И когда я читаю, кто-то описывает Индию, там не побывав или в командировке был, мне смешно. Вы поете в этом побуте с этими лишениями, с этими переходами, и тогда я, мы пописедуем. Поэтому сейчас мы говорим с точки, с точки зрения той информации, которая нам поступает, только и всего. Ну вопрос. Еще один наш радиослушатель задает раз, разрядить обстановку. Так, рубль, доллар, евро. Нефти, которая все падает и падает, то есть это растет в цене, растет, хоть и не спрашивают но вот я говорю, что на февраль, то есть период такой стагнации, ну как бы был период аспекта. Ну вот дело вот 25 числа я озвучил, что как бы что последний день ну, где-то под Новый год влияние, но пока еще держится, то есть новых контрдвижений нет, контрдвижения, которые, ну скажем так, когда поражаются сигнификаторы нефти, они на февраль попадают, поэтому период я говорю, января он относительно спокойный месяц, ну вообще действительно спокойный месяц. Вот по поводу опять же там ответ на то, что будет у Трампа там проблемы. Ну, спокойный месяц, январь. Вот если бы инаугурация была по бы феврале, на затмении, вот там, да, можно сказать, что могут быть, могли бы быть фатальные какие-то неприятности. А по поводу доллара и евро, ну, посмотрим, давайте, что в гороскопу в Центробанком показывает э, небеса на текущий в месяц. Но у евро плохие показатели, чем ближе к затмениям, чем хуже. То есть можно сказать стратегически, что евро пока без доллара. Просто говорю, что по гороскопу центробанка Европейского центробанка ИЦБ события у них со знаком минусов. А посмотрим, что у ФРС в это время. ФРС – это Федеральная Резервная Система США. ну Условно говоря, это где доллары печатают. А у доллара идет двойственная ситуация. С одной стороны эм, отрицательный есть показатель, а с другой стороны одновременно идет положительный. Но положительный формирует более дальняя планета. Поэтому здесь можно сказать, что очень вероятно, что этот аспект формирует так как в принципе у ФРС есть э, хороший и плохой показатель, а у, у ЕЦБ только плохие, то можно предположить, что опять же на затмение в паре доллар-евро, особенно во второй половине, вот где-то с числа уже 14 с 15 января, э, начнется тренд по очередному падению евро и росту доллара. Ну, если в паре мы смотрим. То есть, очень вероятно, что евро к доллару вообще может один к одному выйти. То есть, сейчас же там 5% разница, да, приблизительно, там евро дороже доллара. А, то есть, динамика падения евро э, по гороскопам центральных банков на конец января и начало февраля показана в том, что евро падает, доллар растет. если так кратко. Спасибо. Ну, давайте я тогда дополню, поскольку это уже, так сказать, да, а это технический. Я, технический, да, я технический анализ. я э, делал анализ по поводу рубля, у меня есть два видео записанных, э, ну, и вот я предполагал, и об этом, кстати, говорил, о том, что рубль будет усиливаться. Uh, то есть доллар будет падать рубль идет вверх по отношению к доллару то есть короче говоря доллар примерно 55 56 57 я это прогнозировал еще в прошлом году и тенденция будет сохраняться uh, до какого то А дальше будем посмотреть как говорится по поводу евро и доллара uh, я с вами согласен на, скажем, большой срок, на более долгий срок, евро идет к единице, но его конкретный таргет 99. Дело в том, что сравнивать один к одному нельзя, поскольку индекс доллара, он состоит из шести соотношений доллара к другим валютам. Uh -huh. Индекс евро ⁇ это индекс евро. Но британский фунт будет падать. Э, на ну долг... фунт, да, фунт тоже будет идти. Я говорю, стратегический фунт идет тоже один к одному к доллару. скажем да. так, в общем. Для Британии, <coughs> с одной стороны, это, кстати, хорошо для этих производителей британских, когда ослабление внутренней валюты, она делает ее продукцию более конкурентной на рынках. То есть, можно сказать, что акции каких-то там ягуаров, по идее, должны расти. Это интересно даже отследить, так ли это или нет. Вот, ну, так, так многие государства, в общем-то, и делают, но на самом деле экономика любой страны, она характеризуется в первую очередь валютой. Чем серьезнее валюта, тем э, будет э, серьезнее экономика, поэтому, скажем так, укрепление доллара, кстати, будет, э, когда он был 96, я об этом тоже говорил, э, то есть прогноз был 98, 100, 100, 101, 103, мы дошли до 103, но это не э, потолок, то есть будет 105, будет 108, вот потом это все полетит по страшной силе, то есть биткоинс. Э, биткоинс, которые э, ну, никто никогда не воспринимал, до сих пор не воспринимая, кстати, я смотрел... Есть а такое. он сейчас сколько уже, 700 где-то долларов да, стоит? Там, Вы уже лет, отстали, да, он 100. уже был 1150. Да, уже а, больше тогда. Он, был, он ты, вышел, ты, был? Был здоров, Нет, да. я, я начал за этим смотреть, когда он был 250. То есть, а. э, я знал, что он будет тысячу, то есть, я просто я не знаю, как это им оперировать, для меня это пока непонятный этот самый инструмент но а, потом он резко полетел вниз и сейчас он 880 по моему с 1100 то есть очень серьезно полетел буквально за три дня но это а. та информация которая дорогие друзья ну кому она не интересна, тому она не интересна кому это надо ну, может, получить, я вчера записал видео по поводу, но ну, это про технический э, анализ, э, там много технических терминологий, поэтому не рекомендую. Андрей, хорошо, давайте мы отпускаем ваши связки, э, и, да, отдыхайте, и мы пойдем э, обрабатывать это видео, поскольку тоже мать, сегодня... Пока да. Сатурн идет по мутабельному кресту, перерабатываться не рекомендовано. Ну, до, до какого числа вы говорили? Я говорил, до там, декабря сейчас скажу. Ну, у каждого свое, там, главное, когда Солнце он прекращает бить, потому что самое опасное, когда Сатурн поражает Солнце. Это самый период такой тяжелый э, э, в жизни каждого из нас. Это период депрессии, период. Э, жизненных потерь когда кто-то из близких уходит из жизни ну, такой сатурн ну так mm -hmm. лупец понятно так у меня это получается сейчас таблицу эту гляну — 20 декабря 2017 года. Ну, практически... — Целый год? — Ну, уже меньше, уже, можно сказать, 11 месяцев с половиной. Уже не не — Не да. перетруждаться, да? — Да, через 11 с половиной месяцев, ну, скажем так, ну, терпеть еще. Но он два с половиной года вот в одном знаке так вот гуляет. Поэтому, ну, не два с половиной, два года и три месяца где-то так. — То есть, это касается... Тех людей, которые... Ну это всех, ну практически всех, кто... Ну опять же, кому э, раньше, кто, скажем, рожден в начале знака, да, там имеет, того в начале, скажем, этого срока э, он уже, скажем так, проверил на прочность, а сейчас э, проверяет на прочность те, кто рождены в конце этих э, знаков, скажем так. Э, ну, где-то с пятнадцатого числа вот по двадцатое, вот так. Где-то, ну, 20, когда то двадцать первого, двадцать заканчивается 25, обычно переход идет в знак, солнце, знак Понятно. Хорошо. Андрей, все. Еще раз спасибо вам большое за ваше время, за очень интересную программу, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы нас внимательно и терпеливо слушали. Вот я смотрю по графику, вы не уходите, несмотря на то, что мы уже практически прощаемся минут пять. Программа записывается, будет выставлена. Мы будем очень рады вашим замечаниям, комментариям, любым причем, и все вопросы, которые вы имеете, задавайте, пожалуйста, мы их озвучим Андрею. Там поступил вопрос, где с вами можно встретиться, Андрей, имеется ну, в виду в интернете. В интернете, да. Есть контакты, есть телефон, мой есть официальный. То есть звоните либо пишите. И мы не через радио здесь передачи сейчас договариваться. Спасибо, Андрей, и до новых встреч. До свидания, Майкл. Хочу как бы, сказать, что если где искать меня, пусть наберут в интернете «Островок Андрей Бухарин» и найдут контакты. И да, все. слава Очень... Богу, у нас существует да. такая возможность в интернете выяснить все. До свидания. До свидания.